Мы в Варшаву по делам в наше узбекское посольство. Проехать нам надо 300 километров. 60 -60. Выехали в пол шестого утра, вот посмотрим во сколько приедем. Решили заехать вот, на вот бензозаправку Гринзона 5.39. Дороговато. Вообще что-то бензин поднялся. Ничего не делать заливаться. На других заправах еще будет более дороже. Много фур навстречу едет. Котовица, наверное. Ветрячок стоит, как в игре Сим-Сити. Подбираемся через Пясечну Такой городок И нам здесь будет очень удобно Как раз до нашей амбассады Она находится Слава Богу, не где-то там в центре Варшавы А так Далеко от центра Но это и хорошо вот Уже чуть-чуть осталось Доехали Почти Но еще нет Ползем уже по Варшаве Четыре часа ехали, сейчас уже полдесятого. Вроде дорога хорошая, хорошо ехали, но правда останавливались. Это провинциальный городок. вот, да, да. наконец подъехали мы. 50 вот там Клак развивается нашего посольства. Ой, елки-палки. Вот бы все нормально прошло. Еще мы в Варшаве. Послал у нас консул немножечко погулять. Через пару часиков опять к нему, чтобы уже сегодня все дела доделать. Сейчас едем к нашему родственнику. Парочку часиков у него посидим, кофеек попьем. Едем по Варшаве. Но это, конечно, далеко не центр, и поэтому машин здесь, в общем-то, и немного, да, Кость? Такие вот дома современные. Ну парковок нету свободных. Ну да, парковок свободных нету. Интересно, ну ваша, вот мы вообще не знаем какой это район. По-моему, это что-то где-то вот Могутов. дороги широкие четырехполосные обязательно макдональдс на самом верхушке прям приделали чтобы все видели блин но ну наш родственник и живет Снимать. на закорках варшавы Здесь такие домики этажные До центра мы так и не добрались. Но это надо специально ехать, чтобы... В принципе, это тоже так спокойненько живут. Через 200 Это мы находимся уже в нашем консульстве. Здесь написано, что ничего нельзя не ни снимать, не фотографировать. я маленький предбанничек Здесь вот в этом окошечке нас принимает консул. В той двери он делает фотографии. Сейчас Костя пошел туда сделать фотографии. Короче, у нас все получилось. Не просто так, конечно, все с трудом. Вот эта дверь в туалет. Вот это выход. Вот это наше такое консульство узбекское. Здравствуйте, здравствуйте. Ура! Едем домой Наконец-то Наконец-то мы все сделали Уже пол восьмого Пол восьмого, да? 19 -19. Пол восьмого вечера Целый день Целый день провели в посольстве У консула, но слава Богу Боже мой, мы все дела сделали Ой, такое облегчение Дети. В общем, что хочу сказать граждане узбекистана которые проживают в польше и которые собираются менять паспатран на биометрические запаститесь нервами терпениями нервами и терпением самое главное и главное все все все бумаги вы должны каждую. собрать каждую бумажку Потому что если чуть что, не донесете, все, ничего, никто ничего не примет. Опять по новой. И в какой-то момент кажется, что это просто до бесконечности. Но всему приходит конец. Вот как в нашем случае. И наконец-то, наконец-то мы едем домой в наши Катовица. Ночные Начали готовиться напоследок. приятно после темноты очутиться в море света.